Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы сегодня хотим представить вам очередной наш объект. Это квартира в комплексе Новопечерские Липки. Квартира площадью 94 квадрата, две зоны это спальня и кухня-гостиная. Здесь мы реализовали систему приточно вытяжной вентиляции на базе оборудования Майка VS 320 с перекрасноточным высокоэффективным пластичным рекуператором. Также этот рекуператор является энтальпийным, то есть он переносит не только тепло, но и влагу. Особенностью проектирования системы вентиляции на квартирах этого жилого комплекса это размещение вентиляционных решеток на фасаде почти на всех объектах выходы на улицу выполнены вертикали что соответствует нормам верхний верхний выход это выброс отработанного воздуха с квартиры нижний выход это забор воздуховоды которые выходят на улицу идут параллельно балки они покрыты каучуковой изоляцией толщиной 20 миллиметров на данный момент вентустановка спрятана в короб из OSB, чтобы во время строительных работ не повредить ее, ну, оставить в нормальном состоянии. Система кондиционирования воздуха э, выполнена на базе канальных внутренних блоков. Это два канальных кондиционера: низконапорный, средненапорный. Воздух распределения с помощью знакомых вам скрытых диффузоров э, компании Madel. Это диффузоры э, серии Лук. На небольшую относительно спальню установлен э, низконапорный канальный блок э, на Помещение гостиной, средненапорный канальный блок FBA. Там также выполнено воздухораспределение с помощью щелевых диффузоров. Использован один декоративный угловой элемент, что очень интересно вписалось в дизайн. Также на этом объекте была выполнена разводка системы канализации и водоснабжение квартиры от общего домового узла.